начал снова запись так. вот и сейчас предлагаю а, ве верхний div то есть разобраться с дизайном угу. и мы все еще делаем первую страничку а, ну в данном случае она называется Start HTML. вообще это мы делаем user html мы так вот ну ладно да, давай мы вот эти кнопки действительно перенесем вообще все сейчас я перенесу на старте это останется, но старт, наверное, будет только с кнопкой. Ну, старт, скорее всего, потом изменится. Но это и можно будет там, сделать наверное... как первую страницу для тех, кто вообще не зарегистрировался, а просто пришел на сайт и сразу хочет чего-то. Да. И он в процессе того, как он это будет вводить, зарегистрируется. А, ну да, все правильно. Так значит вот, допустим у нас есть юзер юзер html открыл Открал тебя? открылся? Ярослав а? что? юзер html, а ты открыл файлик у себя? А -а -а. так, у меня старт html ну вот старт html и снизу юзер html самый последний файлик ну я, да, у меня открыт. Я тогда все уже скопировал. Так. Значит, ага. э -э ну, давай смотреть картинку. Значит, что у нас тут примерно. Не знаю, что это. Одна четвертая это фотография, правильно? Вот. А, ну, по дизайну. Данил, вот как считаешь лучше? Я считаю, что лучше. Сделать пока как проще. Главное же данные. А потом мы можем дизайн уже сделать, чтобы люди настраивали дизайн сами. Не, ну, в конце ну. концов, то, что мы сейчас на HTML сделаем, оно все равно редактируем. И можно кучу вариантов этого потом понаделать. То есть, раскопировать и сделать разные варианты. Люди потом могут делать, допустим, там мод ВКонтакте, мод... Э, там, ну кайф. да, разные темы. Да, да, да. Вот. так ладно, значит что у нас будет div допустим, у него это будет колонка так, теперь вопрос, какого размера если у нас 12 разделить на 4, то это будет 3 правильно? то есть допустим, md3 тоже три и все это видно только в этом варианте вот. соответственно сразу здесь же можно да и же для маленьких экранов сделать желт чтобы она была на полный экран фотографии то есть сразу так теперь надо посмотреть как будет стряхка фотографии вставляется там для этого ну, должна быть картинка, что... вероятно там какой то нужно класс применить, чтобы это еще и симпатично выглядело а, ну да, логично так, вот есть картинки ну и можно картинку прям сразу в рамку запихать, например, круглую сейчас так и сделаем так. делать картинку как и на проще не со страницы данила скачать <звы> вот она как раз квадратная то что надо Так, ну вот, допустим, вот картинку сделана, она называется вюзер Аватар. Ну, ну, сейчас прям все достанется, вот, что получится. На разных экранах. Так, это уже вюзер. Сейчас я повторную ссылку скину, на всякий случай. Получилась такая странная вещь, Я немножко конечно растянула на большом экране. Так. странно, почему-то он вообще не меняет своего размера. А кругу ты сделал, да? Ну да. Не, может сейчас квадратный сделать быстро меняется. Так, что-то я здесь делаю не так. здесь все правильно я даже не знаю у меня пока что идеи толком нету как это сделать. Так, смотри, что у нас получилось что у нас такое Видимо и там, и там получилось. Ага. Какая-то ошибка сделается. Так, понятно. Ему еще нужен jQuery под стропом. Сейчас подключим. Mm -hmm. Вот, да. Чаще всего uh, jQuery подключается всегда и всеми. Ну, я это уже не сделал по факту. Уже так. стало само собой разумеющееся, да? Так, а сейчас как это будет выглядеть? Не, не, не хочет а что должно тут произойти то я хочу чтобы картинка была для большого экрана слева в то есть 1 4 экрана занимала а если экран мобильного телефона то чтобы она занимала целиком всю строчку ага. Беру вот это вот эти круги. Так, ну я только круг убрался. Ну ладно, если я вот еще добавлю, допустим, текст справа. Наверное, все-таки их вместе нельзя было размещать. Я вот здесь наверное, ошибся. Все-таки надо две вариан два варианта делать полустрочек. Они, mm -hmm. они же продолжением друг друга являются. То есть, если первая колонка была 3, а следующая 12, то... В общем, mm -hmm. сейчас будем смотреть. Вот. На большом это стало уже выглядеть иначе. Появилась вторая картинка почему-то. А, ну правильно, потому что я, собственно, так и написал. Значит, туда мы просто текст теперь добавим. Все было на разных строчках, надо это все в параграфы загнать. Короче, у нас получилось, что картинка слишком большая, и она типа, никогда не помещается в вот этот блок, из-за этого из него вылезает. Ну, с колабли какой-нибудь. Сейчас, сейчас попробуем. <говор> <говор> <говор> так, мне кажется, компьютер зависает. Здесь вот такой вариант. Попробовать клас Angelus Responsive. Сейчас посмотрим, что здесь там будет. Так, ну стало лучше. Так, ну сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, она теперь меняет размер. Ага, респонсив. Да. Здорово. Ну, ну и сделаем, чтобы совсем было смешно тогда. Все-таки мы он еще круглым был ну, потом это все можно убрать просто наверное, будет интереснее да она стала круглым и, и да она меняется размер только тормозит ладно. или там мне сейчас просто компьютер не выдерживает так теперь тогда надо сделать так, чтобы оно мобильным было по центру. Потому что мобильным оно почему-то все равно слева. Так. Если слышно меня нет. А вот это есть. О, есть call centered. Есть roll centered. ну так, так, чтобы это занимало не больше половины экрана. По центру. А. Так. Я сейчас еще три скриншота выложу, могу и побольше, чем три, uh -huh. вот во ВКонтакте. Значит, а, здесь показана миюха, миюха, вот сейчас в данный момент проходит какое-то мероприятие, на котором ну, вот, и я вошел в это мероприятие, но они они физически где-то там располагаются. Там физически твои идеи этих людей по фотографии, людей да видно нет и справа написано что человек может да и слева что ему нужно вот если сделать также вот например делаем крутые промоматериалы с логотипом вашей компании по адекватным целым делаем классику и, а что нужно партнерам давайте будем полезны вот а, Степан Данилов вот это владелец смеющийся да? а, Полезен. сервис для конференций стартап а, что нужно бирстачка на мобильный веб и девелопер донд чейз вот так mm -hmm. а ну, ну, как вариант, можно конечно, попробовать. Это в общем виде. Конечно, лучше списком это. Ну, я не знаю, честно говоря, как это заполнять. Ну, давай это назовем ресурсы. Да? А какой ресурс мы можем предоставить? Но есть ресурсная группа возможностей или предложений, да? Есть ресурсные потребности. Или просто возможности потребности. Понятно и так, что все, все ресурсы. Да, возможности потребности. Так, сейчас я посмотрю, как все-таки по центру сделать Как они тут рекомендуют это делать? Кстати, я открыл BetterMeans, и можно назначать стоимость для этого задания. Сверстать страницу человека я отметил как 100 кредитов. Отмечу как 200 кредитов. Пожалуйста. Я тут был 5 минут. Ничего, не звали вы меня? Нет, ничего не изменилось. Пока. Вопрос такой, когда у меня по поводу хочу, могу, все, как бы я не могу успокоиться, потому что э, сегментации нету. Я вот не, не могу а, пощупать, как вот, допустим, не зайти и найти, допустим, там землю, или там найти там какой нибудь там молокоотсос, я не знаю, там велосипед, как, где где найти мне конкретный ресурс, но себе. Как мне это сделать? Не, ну в конце концов для такой вещи, наверное, надо вот строку поиска добавлять. Самые верх страницы. Просто когда есть ресурсы, как бы, да, когда есть потребности, когда есть навыки, тут как бы, уже эти все эти ресурсы, они сегментированы. Ты понимаешь, тут только навыки. То есть, ну, ну, навыки людей. Тут конкретные ресурсы материальные, а тут потребность А хочу, могу. Ну, не знаю, когда надо подумать, как бы. Мне кажется, это не а можно же также сегментировать. То есть, допустим, могу шить, могу вязать, могу предоставить трактор, могу предоставить материал, могу предоставить час своего труда в качестве... Ну, просто там, себя. Да? Ну вот представь, что мне нужно найти однокомнатную квартиру. Так, хочу ресурс. А если я не хочу выбивать, я хочу просто зайти и найти его, может, он у кого-то уже есть? А, значит, получается, этот человек, по идее, должен заполнить, что у него есть ресурс, могу предоставить однокомнатную квартиру. Mm -hmm. То есть, все завязано на, на человека, а не на сам ресурс? Просто чем проще, тем лучше, понимаешь? Как есть инструменты, которыми люди уже пользуются, допустим, Авито или там, Headhunter. Или там тиу.ру. Какие-то конкретные ресурсы, где люди как бы, ну, уже понимают не заходят, интуитивно понятно, где что. Так вот здесь находятся там, ресурсы, там, там, оп оптовые товары. Вот тут розничные товары. Вот тут находятся услуги. То есть людям не нужна им никакая справка по работе с, ну, с сайтом. Ну хорошо, как э, внешний вид э, видишь? Как я сделал, в принципе, почему бы для начала так не реализовать, а потом уже можно экспериментировать. Главное, чтобы люди начали вбивать. А то они не поймут, могу, но ну, я могу танцевать, я могу петь, я могу э, громко свистеть. И я вот, допустим, не понял бы, что я могу сюда вбить, что я могу предоставить кому-то там молоко молокоосос. То есть могу, в моем а. понимании, это мои человеческие возможности танцевать, петь, рисовать, э там, забивать гвозди. А ресурс мы, конечно, дали бусинку, дверь, посмотрим, да. Давай посмотрим со стороны э ресурсов. Вот э та ресурсная база, да, которую развернули, Libromany или, или libra.mania. А, ну вот то же самое, да? Значит, мания ресурсы. И мы можем увидеть автомобили с пробегом. Так, мы можем увидеть. М -м -м. Отдать объявление, объявление. Так, объявление личной вещи, недвижимость. А, ну, вот я заполнял здесь так. Господи. Вот, У меня дневнимание не закрывается, а дневнимание.нет тут не уезжается. Да. Вот смотри. Вот ссылка каталога. Так. И сдам комнату. Например. Да, то есть... Обычный ресурс, который, в принципе, понятен, и на Авито уже все то же самое есть. И вот ä, я ä, предоставляю этот ресурс, я его заполнил. А внешний вид, он ä, как бы сильно другой, чем тот, который мы сейчас там сделали. А, меня это... У меня почему-то вот домен первый, уже был Libre.net, рез, грузится, а а, ну, не суть важная, открою также вот, вот эту ссылку, да. Вот, вот например, явление, да, которое я выкладывал. Тихо-тихо-тихо. Все, тихо, открылся. Тихо. Слав, ты что хотел объяснить? Я показываю то, что это база ресурсов, uh -huh. а интерфейс у нее другой, но, как сказать, человек он заходит, он ищет ресурс, да, он не ищет другого человека. Но за этим ресурсом стоит, ну, стою я. Uh -huh. Вот. Получается, что внешний вид может быть разный. Но обратиться всегда надо будет потом ко мне. Ну вот здесь, там, Ярослав, да, написано. Показать номер телефона, отправить письмо. И здесь, в зависимости от того, какую задачу мы э, хотим решить, можно разный внешний вид отображать. В принципе, это может быть на одном сайте, может быть на разных сайтах. Главное, чтобы база была ну, одна, да? А, а лучше всего децентрализованная. То есть есть база, пускай, умений человека, есть база ресурсов, ну, например, квартиры, да, и там тут именно поиск квартир, есть, допустим, фермерские товары какие-то, там вилки, селки, поливалки, удобрения, желательно чтобы это было на одном сайте, чтобы там там же были и проекты. Ну, как, это не обязательно на одном сайте. Главная логика вещей, то есть с, с объектами. Да, то да. Есть, первый объект, первые объекты или субъекты, с которыми работать. Первое это сам человек, да, который чего-то хочет и чего-то может. Второй объект это ресурсы, да, то есть человек может это ресурс, человек. Там квартира, например, это ресурс, там человек, шлакблок, это ресурс. Да, потом, чего он хочет. Там, не знаю, развлечений, да, тоже ресурс, который предоставляет кто-то другой. И фактически вся система, она заключается в том, что есть три объекта, два объекта. Это сам человек и ресурсы, которые прилеплены к этому человеку, и э, передача этих. Вот передача это отдельный. Ну, транзакция, да? То есть во время транзакции, когда э, кто-то произвел ресурс, например, развлечения, да, кто-то производит эти развлечения, а кто-то их потребляет. Соответственно, происходит передача от одного человека к другому человеку. То есть мы имеем э, вообще систему из трех объектов всего-навсего. По Понятно, нет, Не везде. Да это понятно, Александр, это понятно просто. Для подсохты обычных пребыватель я с точки зрения говорю. Когда написано вот, там. А дальше? Доска объявлений, ну все понятно, да, там доска объявлений. Здесь написано там, э, там, допустим, работа, да? Понятно, что это работа. А, а, а когда я хочу, могу, это неопределенно. То есть Здесь э, разные формы, разные, ну как, есть э, какая-то сущность. Мы на нее можем посмотреть с разных сторон и делать разные срезы. Э, тот же BetterMins. у него есть несколько окон. Когда мы открываем окно э, проекта, мы видим то, что у проекта есть создатель, Данила Дашкевич, например, да, сверстать страницу. Владелец, Константин, да, и дополнительные люди. А также файлы есть у проекта и так далее. Это это один срез, который мы видим. Когда мы нажимаем на человека, то мы видим другой срез. То, что у человека есть какие-то новости, там, общие данные какие-то, и есть какая-то информация другая. И вот на данный момент мы делаем страничку а, юзера, а следующую страничку я думаю, уже, наверное, в следующий раз. Будем сделать uh, страничку... Uh, Ресурс. Да, ресурса... А, еще проекты. Проекции uh -huh. это тоже... Это еще один объект, да, сущность, которая требует в себя ресурсов. Uh -huh. Так, ну, ладно. Давайте... Давай uh, пока, как пока сделаем. Главное, чтобы понятно было база там, куда что и алгоритм да. ну, вот смотри сейчас вот я смотрю экран на кости вот, ага возможности потребности я сделал еще один такой вариант а -а -а. все понятно вот это будет вот так вот Ну попробуй просто другие названия. Я то, что было, но сохранено, вот она, вот страничка юзера. Я сделал, чтобы было по центру. На маленьком экране. Вот, хочу попробовать по-другому визуализацию, как ты с uh, MeToU, или как это называется? Предложу. Как назывался твой сайт? What? Как назывался тот сайт uh, для встреч Мью? Да. да, да, да miu.ru вот я его в общем визуализация у нас на него попробую сейчас так. ну кстати вот youtube а, там yudo you. <laughs> а, интересно название там присутствует слово you ты. Ну, допустим, большой экран и маленький экран, они вертикально пошли. Короче, казалось что можно еще проще все сделать через Только не могу понять, что за кнопки сверху. А, угу. все понятно, я стиль задал лишний. Вот, Короче, вот, допустим, на мобильном... Ага, здесь кнопка еще получилась. Из, из картинки кнопка вот так вот. называется. Короче, вот на маленьком экране оно вот так вот выглядит. Не знаю, видно, не видно? А, Сейчас не да, вер видно. Верти, вер вер вертикально, в общем. Вот. Кость, а? юзер 2 сейчас делаете? файл юзер 2 или юзер 2? да юзер 2 сейчас я с скину. вот, вот. Угу. Мож можно вот так вот сделать или на большом экране сейчас возникла идея немножко сделать ближе к тому что там Нет, было. для этого идем скопировать Понимаете, следующую строчку попали. Так, здесь будет пустота. Кстати, значит, психологическая штука, Про, проводили опросы, ну, кстати, вот мы встречались здесь вот, в ОСИ и там клуб, значит, Форсайт клуб назвали, и там, значит, товарищи-кураторы рассказывали то, что, оказывается, люди очень легко могут назвать список того, чего они хотят. Но когда возникает значит, вопрос, что вы можете взамен предложить, да? Ну, например, хочу машину, квартиру, еду, да, все это понятно. А что вы можете, да, какие ресурсы у вас есть, то зачастую люди, они в ступор. То есть, ну как, что могу? Ну, я вот человек, да, я там могу копать, да, что еще может, могу не копать. Но потом когда начинаешь все-таки там, а вот у тебя машина есть? Есть. А можешь, например, таксовать? Ну да, могу. А там, участок есть? Есть. А можешь там выращивать помидоры? Ну могу. А у тебя есть знакомые там, не знаю, с шлакоблоками? Есть. А можешь поставлять шлакоблоки? Ну могу. И так далее. То есть оказывается, человек, каждый может многое, но вот получить список, того что он может того что он хочет вообще да, делать еще вот это тут ну, вот такая вот, вот такая штука мож можно сделать типа два столбика ну, возможности потребности вот на мобильном мы приводим горизонтально пойдет то есть я а к тому что вот эти вот возможности потребности это на самом деле может быть просто блок с ними то есть не, не кнопка как сейчас а именно, просто какая-то информация. Вот, например, нужно сюда это скопировать и они сейчас побольше станет. То есть, вот это общая информация, как на миюхе. Если нажать, по идее, на картинку, то там раскрыт, будет раскрыт, допустим, контактные данные человека, да? Ярослав, ну и что они предлагают, как решать эту проблему с тем, чтобы вот ну, люди как-то могли описывать, что они могут? Там тренера, получается, они деньги берут за то, что они проводят такие семинары, и они предлагают идти к ним на семинары. Вот. Но я, честно говоря, не знаю, какое решение предложить, чтобы людей мотивировать. Здесь скорее, вот, как клубные такие. Может быть, как один из вариантов, когда другие люди заполняют... Типа, он хорошо разбирается в технике, да? Вот, а он не помогал машину чинить, он точно может чинить Ну, я, я, кстати, вначале... Это... Тут... А, с, вот с Иваном... Нет, не с Иваном... В общем, с одним человеком в чате обсуждал эту идею, мы... Точно знаем, что некий человек имеет некоторый навык только в том случае, если он совершил как минимум один раз зарегистрированную, и принятую работу в, в каком-либо проекте. То есть, по сути, нам вообще не нужно регистрировать, что вообще человек может. В итоге человек может все. Нам нужно, что нам нужно регистрировать, участвует он в этом проекте или нет. Принялся он брать вот эту задачу или нет. То есть.. Э Компетенция она может быть действительно интересна, но она выявляется в процессе практики. И автоматически может заполняться. ты пользователь даже забивать ничего не нужно будет. У меня есть, есть это, еще? это по этому поводу. Когда создаешь проект, ты понимаешь, что тебе нужен проект там, дизайнер. Люди, когда смотрят проект, такие о, я же дизайнер. Ну да. Он вбивает карточку свою к себе, что я могу быть дизайнером. Не-не-не, ему не нужно э, вбивать это, он может сказать, что э, я хочу участвовать, его система спросит, А вот эти компетенции у тебя есть, э, прям список он предоставит, э, который нужен. Он говорит да, И это сразу э, потенциально заносится ему как бы на список так. проверки. То есть как Но... только он выполнит задачу, ему это подтвердится. Ему вообще ничего делать не надо, ему просто сказать да тоже вариант отличный. так ну ладно мы более-менее визуализацию сейчас немножко сделали а, может быть такая Нет. совсем схематичная да. но тем не менее еще вот комментарий то что многие люди которые ну, реально хорошо делают они скромные они себя не пиарят говорят да я ничего не умею что там я ну вам, да да там, да машину собрал но я я же не профессионал ничего и Фактически, только другие люди могут сказать, что да, он хороший, а сам человека себе, ну, это либо лукавство, да, либо договорено чего-то. Ну, ладно. Да, зато вот они точно могут сказать, чего они хотят, потому что публичные списки да. желаний даже в социальных сетях и так популярностью пользуются надо просто из этого, из этих желаний тут же, а, чтобы система подсказывала, что вот это можно реализовать вот этим проектом, что вот это уже реализовано вот тем проектом, и валяется у них 50 готовых, там, не знаю, телефонов. Они не, знаю, не, не знают, куда их деть. И так далее. Вот. Я думаю, сегодня все-таки надо уже заканчивать, потому что много информации, уже 3,5 часа все это длится. Вот, мы сделали две, то есть визуализации для простенькой стартовой странички, вариант того, как может располагаться контент для пользователя в двух страничках, User просто и User 2. Вот, я думаю, пока можно на этом остановиться. Так, я теперь предлагаю вернуться к Вектор Минс, и там есть, значит, вот этот проект, «Сверстать страницу человека». А мы сверстали страницу. Ну, в смысле, Костя сверстал страницу. Теперь, вот сейчас, секунду, значит, вот есть так, проект. Это... проект. Так, этот Господи... Так, вот, вот. проект 68-й. Так. так. А... Ну что, можно сказать, вот пока закончить. Я или не или нельзя ты, ты, ты нажал ты нажал уже да а я не нажал еще я вот сейчас попробую в комментарии добавить ссылки на то что получилось погоди ну хорошо добавить ну как то же че люди должны будут допустим потом проголосовать за то что это действительно О принято. Погоди, а вот у тебя вопросительный знак здесь. Значит, написано в процессе, да, свертать страницу и вот если свернуть, там вопросительный значок, если на него нажать, так, у тебя свернуть? будет там 100 кредитов, 200 кредитов. Не, ну, тут идея в чем, что каждый должен сам проголосовать. То есть я могу а сказать, вот что, что я не знаю. Не, вот. И после того, как я сказал, что я не знаю, теперь есть история. А, что я сказал, не знаю. Ярослав 200 а, кредитов проголосовал, Данил Дашкеве 400. Ну, естественно, когда оно... А, вот еще можно а. другое а, четкое значение указать. Короче, как только... Как только эта задача будет принята... Предлагается типа исполнителю среднее значение выплатить из всех голосов. А, вот, ваша STMate 200 кредит 22 минуты тому дал сюда. А, это мо, это мой голос. Так. Погоди, а. Ну-ка. Вот я комментарий сделал, что... Так. Еще старт. Вот, а я добавляю старт. О, интересно. Тут все комментарии, да? <гулак> uh -huh. а, а, это комментарий. <су> То есть я менял стоимость, свое мнение. Там обязательно надо комментарий. Я и этот комментарий сюда попадает. Очень хорошо. Где вы там смотрите эти, эти оценки? Там, и ну есть? вот в, про в процессе... А, в смысле оценки мы смотрим. Там есть такой квадратик перед крестиком. Если свернуть... Да, если То свернуть... Полный экран вы... нужно нажать? Да? Полный экран нужно сделать? Нет, нет, нет. Это свернуть надо задачу. да на полкрате тоже есть. Да, перед названием, в самом левом верхнем углу, на полном экране, будет тоже вот этот, песочные часы у меня отображаются. Ну, да. Либо, либо квадратика вот... какой-то, с вопросиком а. или с точечками. А, понял. Да, или... так, где? отпустил а тебя. У меня у тебя песочные, песочные часы. Потому что я уже проголосовал. Да. Потому что еще не выполнен. Да, как только она будет выполнена, и когда все голоса соберутся, и она будет еще и принята, тогда предлагается оплачивать. Так, хорошо. Теперь э, я хочу нажать, что это уже, ну как, завершено. Ну, допустим. О, Погоди. Ну, сейчас. Так, мне нужно уже заканчивать как можно скорее все-таки вот. я не знаю вот я сейчас обновляю она не закончена а, я нажал n ага. что ты нажал Ярослав, ты ну, я нажал закончил он спрашивает комментарий я отправил комментарий uh -huh. так все она перешла в сделано отлично ну, что? Я, я нажал и оно перешло сделано да ну все нажали получается нет все, я, я, был... я не нажимал видимо как минимум два человека нужно если все участвуют ну вот 2.0 я могу отправить ее на ну ответ отказать а, а ну вот я проголосовал нейтрально и что получилось для нейтрального один принял другой да, отказал серия короче получился результат то есть в итоге пора делал отказать а ты уже это сделал сейчас сделал менять. да у сейчас я зелененькая обнаб... можно не страницу обновлять там есть кнопочка обновить я понимаю да я и нажимал да, и то есть она не работает. А у меня желтые сообщение Вот, сейчас стало два. А это, ребята, я еще акцепт сделал. Один, у меня три стало. Угу. У меня тоже, наверное, да, обновило сразу. Акцепт это то, что подключился, тоже убил. это при. это. это. А, Завершение привет. задачи принимается. То есть подтверждаете подтверждение того, что. Раз, два, три. Костя, то, ну, то, Напиши Акц. А я тоже. А. Кость у тебя не прав было. Ну да, вот я тоже сделал акцент. Получилось 4 зеленые. Теперь все. Mm. Да, 4 зеленые. зеленый но он видимо какое то это через какое то время сам под, это, не знаю как вот это вот... может быть на следующий день Да, наверное. потому что то что было в видеоролике там список по дням вот это то что сейчас в списке оно уйдет ниже и будет там свернуто то, что за предыдущий день. Ну да. вот, предыдущая задача реализовать там редактирование внутреннюю структуру, оно просто написано принято, аксептад. И все. То есть я. Одно. не вижу, я вижу, вообще. Вот сделано. Она в, сделанном... в Знаете, чего не хватает? Вот ленты событий. Она есть, она есть. А она есть. Же самая первая, а Это либо обзор, либо на главной странице. Там весь список а, событий. А вот у меня нет. Я не понял. Yeah. Обзор. Ну что конкретно не понял. Uh -huh. Обзор это полный экран? Нет, под коллекционер центр вот слева вверху есть обзор кнопочка. И что? Там uh -huh. все что как что можно вводить да. изменения. Uh -huh. Сейчас выложу скриншот. Давай. Вот выложил скриншот. Значит, центр, панель управления. А И у тебя вот, почему сделано, сделано только один элемент, один. а у меня два строятся. А второго у меня нет. Угу. Ребята, это выполнено ушла, это, это сверстать станет человеком у меня. У меня, меня тоже. Тоже исчезла да? Но, ну, видимо, какое-то просто небольшое время там на сервере это происходит. То Но ну, в обзоре, например, нету там, да, вот всех как, вот всех действий. То есть, допустим, я сделал там поменял хоть настройку, это не отобразилось, там оценку поставил, там это не отобразилось, там. Ну, то есть каждое действие каждого участника должно быть дескриптировано. Ну, понятно, в этом, возможно, здесь недостаток. Так. Да, ну ладно, давайте с этим разбираться тогда позже, а, мы уже три часа больше да, говорим. А, чё, всем спасибо, Вы очень хорошо, я считаю, поработали. Ну да, я думаю, а сегодня уже, уже хватит, да. И, Ярослав, и, и минуточку тебя спрашивать а он нам написал, добавился все тебя в этот... Скайпов, у, у тебя меня нету. Я, я, я... останавливаюсь, останавливаюсь Да, да, останавливаю, я просто спрашиваю тебя. У тебя да. на, на твоем вот этом сайте монолибри экономическая игра, там с домирейджем, как бы я давно просто тоже занимаюсь дизельскими деньгами. хотел бы, чтобы ты подробнее да. рассказал про это. Да без проблем. Можно и сейчас рассказать. Ну давай, да, можем В принципе. Вот, если никому не интересно, можем вдвоем перезвониться. Давай, можем давайте, да, да, давайте отдельно. Я да. все-таки отключаюсь и сейчас буду видео крутить. Да. Давай сейчас тебя наберу тогда Ярослав угу. отдельно, хорошо? А, а, ну это да, остальные как тут. А остальные посетят. тут отвалишься, если, да? Ну а если интересно, можем мы вместе поболтать мне все равно. Ладно, ну, в давай, общем, давай. я отключаюсь. Авай, вот. конфлопин, спасибо. Да, угу. Давай.